Вдох, выдох, 30 апреля, 18.00. Дмитрий Гордон на связи. Добрый вечер. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер, Василий. Вдох, выдох, 30 апреля. Я на связи. Сразу же попрошу наших зрителей нажать кнопку «Нравится», то есть кнопка «Лайк», для того, чтобы YouTube рекомендовал просмотру и другим зрителям тоже. Традиционно мы хотим поблагодарить «Збройные силы Украины» за то, что у нас есть возможность работать эти премии эфира. Так вы тоже можете помочь Украине победить, победить как можно скорее. Вот этот QR-код расскажет вам подробности. Дмитрий Ильич и я будем обращать внимание на него в течение всего эфира. Но уже сейчас вы можете навести свой смартфон, камеру и далее следовать инструкциям. Таким образом, Дмитрий Гордон собирает на дроны для сбройных сил Украины. Вы сказали, Василий, поставьте лайк, кому нравится. Я хочу добавить, а кому не нравится, выключите телевизор. В данном случае экран на планшете. Уйдите от нас, уйдите. Нет, нет, нет, смотрят в любой. Не надо, не отвлекайте, не пугайте наших зрителей. самые Знаете такой виноград сорт? Кыш-мыш. Да. Друзья, вот самые наши внимательные постоянные наши зрители уже пишут, где они нас смотрят, где они живут, временно или постоянно. Я попрошу всех наших зрителей в комментариях написать, где вы сейчас находитесь. Мы с Дмитрием находимся в Киеве. Вы напишите, пожалуйста, в комментариях, где находитесь вы. Начну я, Дмитрий Ильич, с темы вот такой Атака на нефтебазу в аннексированном России Севастополе является частью подготовки к контрнаступлению украинской армии. Об этом заявила представитель пресс-службы ВСУ Наталья Гуменюк. То, что подорвана логистика врага, один из элементов подготовки к мощным активным действиям сил обороны, мы говорим уже длительное время, и вот эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению которое все ожидают, сказала Гуменюк, и по ее утверждению, после пожара на нефтебазе у российских военных началась высокая степень тревожности, и они якобы пытаются эвакуировать свои семьи и по возможности сами выезжать из Крыма неоднократно. Дмитрий Лич в наших эфирах вы советовали вот этот самый кыш-мыш из Крыма и делать всем, кто там оселился, поселился, приехав из Российской Федерации, тем коллаборантам, которые перешли на сторону врага. Ну вот, смотрите, потихонечку, помаленечку это и происходит. Вчера проснулся, как в песне хотел сказать, и галстук новый, но другое. Вчера проснулся, посмотрел свежие новости, такая радость на Севастополь, Временно оккупированной Российской Федерации сошел благодатный огонь. Потрясающая история. <свят> благодатный огонь над Севастополем. Так пылали резервуары эти нефтяные прекрасно. А долго, красиво, ровно так. Знаете, ничто так не успокаивает, как огонь и вода. В данном случае успокаивал как раз огонь. На который можно смотреть было бесконечно. На огонь над вражескими резервуарами во временно оккупированном Севастополе. Кстати, после того, как мы выгоним немцев, хотел сказать, фашистов, знаете, как обычно говорили, русских из Крыма, Севастополь будет, конечно, иметь другое название. Он будет называться, как раньше назывался по-крымско-татарски, вот будет этого имени, Название Севастополь больше не будет. Поэтому те, кто там сейчас живут, спешите радоваться последние несколько месяцев названию Севастополь. Больше этого названия на картах мира вы не увидите. Это вам небольшой. Теперь, что касается благодатного огня. Ну, прекрасная работа. Прекрасная работа. Точная, замечательная. Резервуары эти питали Черноморский флот. Сейчас будет идти целенаправленная, конкретная, четкая работа по инфраструктуре, которая может подпитывать российскую армию. Это касается логистики, это касается складов живой силы, техники. Все, что шевелится и может шевелиться, будет уничтожено. Крыму, конечно, особое внимание, ничего не поможет, ни пирамиды, которые они понаставляли там, кстати, лучше бы ставили золотые пирамиды, было бы правильнее с точки зрения вообще эстетики. Они какие-то надолбы там поставили, пирамидами назвали. Вот, все, что они минируют, это все до печки, это все до жопы. Поэтому у меня очень хорошее настроение сегодня. Не только в связи с Севастополем. У меня есть много э, хороших новостей, о которых я не буду рассказывать никому, потому что э, это невозможно. Вот, новости хорошие и впереди у нас хорошие недели, ребята. Впереди очень хорошие недели. Но, Василий правильно сказал, я в ряде программ настойчиво предупреждал граждане Российской Федерации и коллаборанты, которые находятся в Крыму. Собирайте свои манатки и кишмышьте оттуда. Чем скорее, тем лучше. Потому что взорвут Крымский мост, вы не сможете убежать. На паромы всех не пустят. Будут пускать особо ценных агентов и особо ценных работников. Всем места не хватит на паромах. Поэтому пока Крымский мост есть еще, а он доживает последние тоже недели, убегайте быстрее по крымскому мосту в россию туда откуда приехали незаконно минуя украинскую таможню и украинскую пограничную службу но на меня слышат я это точно знаю потому что вчера и сегодня на крымском мосту жутчайшие пробки в сторону россии жутчайшие я себе в инстаграме сегодня опубликовал подписывайтесь на мой инстаграм кстати дмитро гордон я опубликовал сегодня видео с крымского моста это российское видео как люди убегают из крыма массово покидают крым ну зайдите на мой инстаграм вы это бесцельное видео увидите жалуются что сутки стоят в пробке сутки суки. Они посмотрели бы, как наши женщины украинские с детьми стояли сутками, когда убегали от российских бомб, которые летели на наших городах. Пусть теперь они это испытают. Хочется мне сказать, и я это говорю. Я всегда говорю то, что мне хочется сказать. Севастополь теперь в мемах называется Севастополь, потому что оттуда убегают. Он уже не Севастополь, а, повторяю, Севастополь. Вот, Но это тоже недолго будет называться этот город так, потому что он получит свое исконное крымско-татарское название. Еще хочу вам сказать, что я не случайно в среду опубликовал у себя в Ютубе, YouTube, на Ютуб-каналах YouTube в гостях у Гордона и Дмитрия Гордона. Подписывайтесь на эти каналы, а также на каналы Голованов и Олеся Басман. Я не случайно опубликовал запись 2006 года с концерта юбилея газеты «Бульвар Гордона», где я пел песню нашего выдающегося поэта и композитора-исполнителя Андрея Макалычука, яка называется «Поезд на Севастополь». Это пророческая песня, там такой припев «Крыму узалышилось сердце». В Крыму залышився спокий, и очи твои, озерца, и поезд на Севастополь. Вот этот поезд уже начал движение. Уже слышите? Чух-чух, чух-чух. Он уже идет. Он уже идет и прибудет точно по расписанию. Расписание можно уточнить в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Но вам никто не будет его уточнять, потому что оно для узкого круга лиц. Вот и все, что касается Севастополя, в частности, и Крыма. В целом. Ну, кстати, по поводу сообщать, в Генштабе нет, а вот в Главном управлении разведки генерал Буданов очень часто озвучивает расписание. И охотно и, и приятно озвучивает, мы с удовольствием, ну, такие даты, ну, не конкретные даты, конечно, но вот до конца года выйти на границы 91-го года, вполне реальный сценарий, говорит генерал Буданов, и мы ему но... с удов я сейчас со своей командой серьезно э, думаем над проведением творческого вечера в моей любимой ялте в дворце культуры юбилейный э, дворец культуры в котором мы провели десятки если не сотни концертов в свое время э, я очень люблю э, Дворец культуры юбилейный в Ялте, он на набережной прямо находится, знаю там каждый закуток, вот, и до ремонта, и после ремонта, поэтому я буду там проводить свой творческий вечер для э, солдат и офицеров Вооруженных сил Украины, для патриотически настроенных жителей Ялты, которые останутся в украинском Крыму, поэтому я заранее анонсирую свой творческий вечер в Ялте и всех приглашаю э, прийти ко мне в гости. Ялта тоже будет переименована? Нет, Ялта – это исконное название, крымско-татарская Ялта, да. Ялта – это название Незыблема и Алушта. Это все не будет переименовано. И Бахчисарай, и Симферополь. Когда будете в Ялте, не забудьте зайти в Ялту Интурист, повесить на место свою фотографию. Нет, моя фотография висела в отеле «Арианда». Я думаю, что ее скоро вернут на место. Она, кстати, провисела там до 18 или 19 -го даже года. У меня кто-то из знакомых там был и сфотографировал, и мне прислал прямо фото. Она первая висела. Я там стою в футболке как раз такой бело-черной, и она висела долго-долго. Потом, видно, я уже так задолбал русских, что они распорядились ее снять. Но я уверен, что ее не выбросили, не порвали. Она ждет своего времени, чтобы вернуться на законное место. Я передаю привет отелю «Арианда». Я буду жить в отеле «Арианда» вот, по традиции. Поэтому все будет как раньше. Вопрос. У нас сейчас 6129 зрителей онлайн нас смотрит. И вопрос. Дмитрий, здравствуйте. Привет из Измаила, Одесской области. Были ли вы у нас, слава Украине? Героем слава в Измаиле, представьте себе, не был. Не доехал до Измаила. Сейчас подумаю. Нет, Белгород-Днестровский был, Измаил не был, не доехал. Знаю про Измаил много, а про Вилково, про Килию в ту сторону, вот вниз Одесской области. Много знаю, но в Исмаиле не был, но побываю. Угу. Так, идем дальше. Сейчас, одну секунду. Напомню еще раз, что обязательно нужно поставить лайк под этим видео, для того, чтобы YouTube рекомендовал другим зрителям тоже. Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению, однако успех операции во многом зависит от объемов поставок западного оружия, сказал президент Украины Владимир Зеленский. Мы хотим сохранить как можно больше жизни, поэтому решающее значение имеет количество оружия, цитирует председание слова Зеленского. Президент также отметил, что... Российские войска с каждым днем теряют мотивацию и боятся последствий своего отступления. Тем не менее, по мнению Зеленского, война все еще может затянуться на годы и даже десятилетия. Чтобы не допустить этого, президент призвал союзников активнее помогать Украине. Дмитрий Ильич, ну, по поводу десятилетия. Как думаете, это сигнал западным нашим партнерам для того, чтобы, мол, увеличили объемы и ускорили сроки поставки вооружения, военной помощи? Или есть риск, что действительно война может, правда, затянуться на десятилетия? Я повторю то, что я всегда говорил и продолжаю говорить. Война может закончиться завтра, буквально завтра. Представим себе, Путина придушили где-то и войне конец сразу. Вот как только придушили, сразу и конец. И война может продлиться десятилетия. Потому что надо изначально договориться о том, что мы называем, что мы будем считать нашей победой. Я повторю свою точку зрения, что я буду считать победой Украины. Первое. Выход на границы 91 -го года в украинской армии. И сразу вопрос. Это победа? И я отвечаю, нет, это часть победы, это э, условие необходимое, но недостаточное, говоря математическим языком. Что Украине еще нужно, кроме выхода на границы 1991 -го года? Денацификация, денуклеаризация, деимпериализация э, и э, десакрализация, я бы сказал. Российской Федерации, значит, желательно, чтобы у России отняли ядерное оружие, потому что эта обезьяна не может дальше жить с гранатой, которую она будет размахивать всему миру. Дальше. Вступление Украины в НАТО и Евросоюз. Это обязательное условие. Обязательнейшее. Мы должны быть в НАТО и должны быть в Евросоюзе. Для чего? НАТО – это гарантия безопасности, но и присутствие Украины в НАТО – это гарантия безопасности Европы. Потому что украинская армия сегодня представляет собой мощную силу. Это люди с опытом, которые нюхали порох не понаслышке, знают, что такое война, и знают, что такое и отступление, и победы. А Евросоюз нам нужен для того, чтобы мы, наконец, жили не в коррумпированной дикой стране, а в стране с демократией устойчивой, с нетерпимостью к коррупции, в стране, где будут приветствоваться и процветать нормы европейского общежития. Дальше, чего я жду для победы. Россия должна покаяться, официально покаяться на официальном уровне и заплатить репарации Украине за разрушенные города, за сожженную инфраструктуру. Заплатить каждой семье, где есть погибший, миллион-два миллиона долларов. Как решат уже. Каждой семье, где есть погибший, миллион-два долларов. Меня спросят, а где они возьмут? Да у них бабок, как песка у нас в Киеве на пляжах. Пускай оборонная, это оборонная, нефтяная и газовая промышленность России работают на Украину. Не, не важно, где они возьмут. Возьмут обязаны взять. Плюс еще арестованные, не арестованные, а замороженные активы России по миру. Там деньги есть. И что еще? И наверное такая демилитаризованная зона на километров так 500 от границы с Украиной. Без вооружения, без оружия, без Техники военная зона 500 километров от наших границ, во все стороны. Вот это будет победой Украины. Поэтому, если какие-то действия не будут выполнены, это не победа. И что имел в виду Зеленский? Он говорит о том, что даже выход на границы 1991 -го года не будет означать победы в войне, потому что загнанная в свои кордоны Россия будет продолжать выпускать оружие. И будет продолжать угрожать Украине, если Украина опять-таки не вступит в НАТО. Вот дорожная карта. И я объяснил слова президента Зеленского, так как я их понимаю. Вы сказали, что война может закончиться и завтра. Давайте предположим вот такой сценарий. С какими сложностями и задачами столкнется Украина на следующий день после победы? Вы знаете, многие мои авторитетные собеседники... Говорят о том, что самое тяжелое время для Украины будет не военное, а послевоенное. То, как они мне это объясняют, я с этим внутренне соглашаюсь. Но я оптимист, и я считаю, что как только мы победим, все остальное будет несравнимо с тем ужасом, который мы пережили. Да, будет тяжело. Вы не забывайте, что придут с войны люди, Наши защитники, которые э, столько увидели и так настрадались, что психика, конечно, у них подорвана. Не забывайте, что их нужно трудоустроить. Они должны достойную зарплату иметь. Они должны понимать, что Родина их ценит, их любит и их благодарит. И это необходимо будет делать, потому что они нас спасли. И очень важно, чтобы не звучало, как, знаете, в Советском Союзе, когда афганцы вернулись с войны и приходили куда-то, хотели устроиться на работу или еще что-то, а им чиновники говорили, я вас туда не посылал. Это крылатая фраза была. Они говорят, мы в Афганистане были, я вас туда не посылал. Чтоб так ни одна крыса не сказала нашему защитнику после войны, я вас туда не посылал. Потому что если какая-то крыса скажет, я не исключаю, что ее просто застрелят. Потому что оружие, это следующая проблема. Оружия будет очень много. Посттравматический синдром. Вы представьте себе, миллионы людей страдали от бомбежек, видели смерть, разлуки с семьями. Ну, представьте, ну я, например, я не вижу семью свою годы три месяца почти. Ну, вопросы есть. Ну, детей не видишь. Вопросы есть. Это все сложности. То есть дети растут без отцов сейчас во многих семьях. А сколько разводов уже сейчас и будет еще. Потому что жены с детьми уехали за границу. Там ну, долгая разлука, у жен кто-то появляется. Это жизнь, тут никуда не денешься от этого, а тут у мужей кто-то появляется. Очень много проблем будет, я уже не говорю о восстановлении, но там я уверен, что мир поможет, цивилизованный Запад поможет, из Украины вообще сделают витрину свободного мира. Я в этом не сомневаюсь ни минуты, то есть нас ждет большой подъем ну, хочется, чтобы не было коррупции проклятой, которая навязла уже на языке. Вот вы знаете, это коррупция. Еще в мирное время так смотрели на нее, критиковали мы. Но А военное время коррупция? А что, ее нет коррупции военное время? Да полно. Да полно. На войне люди делают огромные бабки. Вон, смотрите, военкома Одесского, да, трусанули. Одесский военком, слышите... Который закончил в советское время Ленинградское высшее военное политическое училище. Это вообще охереть. Военком Одессы, закончивший в Ленинграде. Не в советское время, уже во время независимости я оговорился. А Военно-политическое училище. Так у него оказывается дом за границей в Испании. Мерседес он себе купил недавно, на жену оформил. Вон оно как. Какие бабки ходят, оказывается, где-то. Как пел Юрий Антонов когда-то, а где-то гуляет радость. И мы даже знаем где и догадываемся. И Это касается не только военкомов, это касается и э, наших э, бравых сотрудников Министерства обороны с их яйцами по 17 гривен. И не только яйцами, и не только по 17 гривен. Там только копни. Поэтому да, будет непросто, но будет. Обязательно будет. И это самое главное. Мы идем дальше. Дорогие зрители, пишите, пожалуйста, в комментариях, где вы нас смотрите. А смотрит нас уже 10 542 зрителя онлайн на двух каналах. В гостях у Гордона и на YouTube-канале Голованов. А следующая новость, Дмитрий, это глава ЧВК. Голова, нов. Что, голова-нов? Вы сказали голова. Я говорю, голова, нов. Спасибо большое. Да. Вот так мы чтобы работаем. Чтобы не забывали, Василий Владимирович, чтобы не забывали, я... надо напоминать. Так и работаем. Я говорю, голова, вы говорите нов. Да. Итак, э <свят> <свят> <свят> основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин боевики которого уже многие месяцы ведут бои против украинских солдат в городе Бахмут Донецкой области, выразил мнение, что его ЧВК, возможно, в скором времени прекратит существование. На сегодняшний день, цитирую, мы приходим к тому, что ЧВК «Вагнер» заканчивается, и ЧВК «Вагнер» через какое-то короткое время перестанет существовать, сказал он в интервью российскому блогеру, выложенному в соцсетях вечером, в пятницу, вот накануне 28 апреля. Но тут, наверное, Дмитрий Ильич, мы отдельно поблагодарим вооруженные силы Украины за то, что ЧВК «Вагнер» заканчивается. А, а еще сказал Пригожин, мы уйдем в историю, ничего страшного, так бывает. Как следует из размещенного в соцсетях видеоклипа, глава ЧВК связывает возможное прекращение существования его частной армии с тем, что Министерство обороны РФ по-прежнему не поставляет его наемникам боеприпасы. Даже несмотря на вот ту информацию, что якобы сын Пескова служил в ЧВК. Дмитрий Ильич, заглохнет ЧВК, и случится ли это, и что дальше будет? Конечно, заглохнет ЧВК, конечно, и российская армия тоже заглохнет, все заглохнет. Дело в том, что удел такой у Пригожина, ну что они сделали? Пригожин же не один автор ЧВК «Вагнер». Это организация предпорядкована ГРУ Генштаба Российской Федерации. Значит, там Пригожин, Трошев, еще третье лицо, которое является основателями и руководителями ЧВК «Вагнер». Пригожин – это фасад. Вы себе представляете, чтобы без поддержки государства такой влиятельной организации, как ГРУ Генштаба РФ, могла существовать такая частная лавочка. Ну нет, конечно. Значит, Пригожин выполнил функцию важную, потому что нужно было, чтобы россияне штурмовали позиции наших войск. Российская армия кадровая была в большинстве своем истреблена в первые месяцы войны. Мобики не способны были такое делать. А взятые в тюрьмах граждане России, которые, ну, представьте, человек сидит, ему еще 19 лет сидеть, условно говоря. Да для него шанс сыграть в эту рулетку. 90% значит, взятых из тюрем, нанятых в тюрьмах, да, этих ЧВКшников-Вагнеровцев погибли, 90%. Но 10-то выжили, с них сняли судимость, им заплатили деньги. То есть это рулетка, у тебя есть один шанс из 10, давай пользуйся. Поэтому многие пошли и пользовались, и воспользовались. Мне рассказывают ребята, что ну, фантастика, как они шли на позиции наших войск, вагнеровцы. Они наедались наркотиков, конечно же, потому что, говорят наши, мы в них стреляем, они идут, все равно идут. Из них уже кровь хлещет, они идут. Ну, это противоречит здравому смыслу. Это не смелость, это не отчаяние, это просто люди под наркотой, которые многие из которых есть профессиональными наркоманами. Они вот так шли на наши позиции. Значит, они выполнили свою функцию, во многом вагнеровцы. Это был хороший расчет российских руководителей, потому что, как они рассуждали... Это ведь предельно все просто. Ну что, мы сейчас начнем набирать из Москвы, из Питера, но это могут вспыхнуть, ну не восстание, но недовольство, очаги недовольства. Тем более русских-то как-то жалко, они же все руководители России, они нацисты, фашисты. Поэтому кого будем бросать в топку? Ну давай нацменов, они так называют, национальные меньшинства. Давай нацменов, кого? Дагестанцев давай, чеченцев, не жалко этих. У них рождаемость высокая, тем более давай Якутов, Бурятов, кого там еще, Калмыков, давай их всех карачаевцев, вот этих. И давай с тюрем, заодно и тюрьмы разгрузим. И заодно это быдло бросим, пусть погибают, а кто не погиб, ну что ж, вытащил счастливый билет. Я видел, я смотрел видео, как Пригожин вербовал в тюрьмах, он открыто говорил: мне нужны люди, которые хорошо владеют ножами, которые не боятся крови, которые уже имеют опыт убийства. Вот. вот таких и набрали. Ну что, расходный материал, их и не жалко. Их не жалко государству. Но теперь придется, в общем-то, москвичей теребить. А как? Куда деваться? Где людей брать? Поэтому вот такая ситуация. Вагнеровцы, да, действительно заканчиваются. В тюрьмах уже не очень охотно идут туда. А, значит, Я знаю, что создают ужасные, специально создают ужасные, немыслимые условия для заключенных в России, чтобы у них не было другой мысли, кроме как пойти воевать. То есть так щемят уже, такие пытки изощренные устраивают, что людям говорят, ну или ты будешь вот так жить тут в зоне, или ты пойдешь защищать родину. И многие думают, ну что, пойду защищать Родину, лучше один шанс из десяти, но выживу и выйду раньше времени. А Пригожин, ну что, богатейший человек, миллиардер, ЧВК Вагнер, прекрасно работает в Африке, справляется с охраной добычи алмазов, полезных ископаемых. Богатейший человек, богатейшие его патроны, хозяева. Поэтому я думаю, что он не пропадет, во всяком случае он не собирается это делать. У него запасной путь отходной есть всегда, это Африка, но такие люди, как правило, они долго не живут. Поэтому давайте посмотрим. Как говорят, будем посмотреть. Следующая новость... Расскажет нам о том, что Национальное управление ядерной безопасности Соединенных Штатов Америки поставляет в Украину датчики, позволяющие обнаружить всплеск радиации от ядерного оружия или грязной бомбы, а также определить источник атаки, пишет The New York Times. Оборудование поставляется на тот случай, чтобы иметь доказательства причастности России к атаке, если она решит применить ядерное оружие на территории Украины. По мнению ядерных экспертов, раскрытие информации о таком Оборонительном планировании может сдержать Россию от планирования операции под ложным флагом, в котором Москва попытается обвинить Киев, Дмитрий Ильич. Мы неоднократно слышали на всех площадках, в том числе от Китая, который как бы занимает если не про украинскую, то как минимум как хочется верить такую полунейтральную позицию. Вот недавно был разговор с с Владимиром Зеленским. До этого, правда, был визит Сизиньпиня в Москву и встреча с Путиным. Но, тем не менее, позиция Китая как раз о том, что распространение нет распространения ядерного оружия, нет применению ядерного оружия. Так вот, вы считаете, есть еще риск применения ядерного оружия, раз Штаты дают нам вот эти приборы для определения? Цель США когда они дают нам такие приборы, она очевидна, и вы правильно сказали, она заключается в том, чтобы предупредить возможные э, такие ядерные атаки. Я не верю в применение ядерного оружия, но я не категоричен. Я не верил в, том, в то, что русские попрут. Я не верил в это, я искренне говорю. Тем более, что меня президент Байден об этом не предупреждал за пять месяцев, и премьер-министр Джонсон, поэтому у меня не было таких источников. Я не верил. Поэтому не воспринимайте мои слова как истину в последней инстанции. Я не являюсь пророком, ясновидящим и человеком, который знает то, чего не знает никто больше. По логике событий, по позиции Китая, исходя из позиции Китая, из позиции Соединенных Штатов, русские не должны нажать на ядерную кнопку и не должны применить тактическое оружие ядерное в Украине. Но это же русские, это же мы русские, с нами Бог, с нами Богородица. Умом Россию не понять, аршинам общим не измерить. Короче, говна пироги. Вот, но по логике нет, а там как Бог даст. Угу. Я уже сказал о разговоре... Владимир Зеленского и Си Цзиньпиня, но хочу продолжить эту тему. Во время этого разговора э, они обсуждали привлечение Пекина к мирным инициативам Украины и подчеркнули необходимость поддержки суверенитета Украины. У нас состоялся важный разговор, что касается будущей встречи, об этом не говорили. Что касается важных вещей, о которых мы говорили, то в первую очередь они касались, касались безопасности. Для нас очень важно привлечь в наш формат нашу формулу мира, как можно больше стран, которые могли бы потом давить на Российскую Федерацию, чтобы восстановить мир, восстановить нашу территориальную целостность, сказал Зеленский. О территориальной целостности, о суверенитете, обо всех этих вопросах мы говорили и услышали уважение ко всем этим принципам, добавил президент Украины. Дмитрий Ильич, сам факт разговора уже позитивно, безусловно, оценивается, но вот как вы считаете, все-таки Китай сейчас... Этот тигр занимает нейтральную позицию или все-таки ближе к России или ближе к Украине? Первое. Китаю не верю ни секунды. Не верю, не доверяю. У них есть только свои интересы. Их интересы не совпадают с интересами Украины, это точно. Потому что победа Украины она усиливает США. А Китаю не нужно усиление США. Китаю нужны слабые США, слабая Россия и сильный Китай. Поэтому не верю во все слова, почему Си позвонил, этот звонок, как сказал в интервью мне Арсений Яценюк, был важнее для Си, чем для Зеленского. Да, это такое парадоксальное мнение, и он объяснил, почему он так считает, потому что посол во Франции китайский оскандалился, а может сознательно это сделал. Выступил с такой пророссийской речью и Китаю, который так хочет выглядеть миротворцем на мировой арене, сильным миротворцем. Они, видите, помирили уже Иран и Саудовскую Аравию. И Си Цзиньпину нужно было дезавуировать заявление своего посла типа, вот, и вот, смотрите, я звоню Зеленскому, и у нас такой хороший разговор содержательный. Мы же китайцы за мир. Не верю. Дмитрий Ильич, 35 пятая минута эфира, нас сорок 14143 уже больше человека онлайн. Я думаю, самое время еще раз напомнить, что за QR-код на экране прямо сейчас перед нашими зрителями. Дорогие друзья, во-первых, я благодарен каждому, кто нас смотрит, потому что такая прекрасная за, за окнами погода. Ну, только отдыхать, радоваться жизни, весну вкушать. А вы сидите у своих экранов и смотрите. Спасибо вам большое, это очень... Важно для меня и для Василия. Что хочу сказать. Вот между нами прямоугольничек такой, на котором написано «Донать на дроны для ЗСУ». Я об этом говорил и я повторю, я люблю это повторять. Мы в свое время обратились к высшему военному руководству Украины с вопросом, чем мы можем помочь нашей украинской армии. Значит, нам сказали, что нужны... Крайне необходимые дроны, разведывательные дроны DJI Mavic 3 Fly More Combo. Значит, ок. И мы уже на сегодняшний день 24 дрона купили, 18 передали войска. У нас есть куратор, который нам от Министерства обороны который нам четко говорит, в какие бригады. Мы в эти бригады передаем, у нас есть письма, акты приема передачи. То есть это все прозрачно, это все достойно, красиво. Мы открыли счет, видите, в монобанке, это банка так называемая. Она прозрачная, чистая, красивая. Каждый, кто заходит сюда с целью задонатить деньги, может увидеть полностью движение денег по счету. Значит, я не верю в фонды, это мое мнение, они могут быть трижды прекрасны, и наверняка такие есть, но я видел очень много коррупции, которую вскрывает СБУ в так называемых фондах и волонтерских организациях. Я верю в прямую передачу из рук в руки. Вот мы покупаем дроны, передаем конкретным бригадам, и письма от них публикуем в Инстаграме. И дроны фотографии публикуем в Инстаграме. Значит, покупаем мы эти дроны на деньги. Лично мои. Деньги, полученные от деятельности магазина интернет-магазина «Гордон Шоп». Я вас туда всех приглашаю. Там продается мой мерч, футболки, книги, книги. Там... Худи, куча всякой продукции, связанной со мной непосредственно. Вот оттуда деньги идут. И, конечно же, деньги, которые мы собираем во время таких стримов, как сегодня с Василием Владимировичем Головановым. Значит, я очень прошу вас, кто сколько может, пожалуйста, прикладывайте камеру вашего смартфона к прямоугольничку, QR-коду, пожертвуйте на дроны для вооруженных сил Украины в любой валюте, кроме евро. Кто в евро хочет задонатить, отдельно у нас написано в описании, как это сделать. Присоединяйтесь к нам. Я очень хочу, чтобы мы... Куплено уже 24 дрона. Я очень хочу, чтобы мы купили, и передали вооруженным силам Украины 100 дронов. И тогда ну, я буду счастлив. Я уже счастлив, но я буду счастлив еще больше. И каждый из вас будет счастлив, потому что мы будем с вами знать, что наши дроны участвуют в освобождении Украины, особенно сегодня перед контрнаступлением, которое начнется вот-вот-вот, это крайне необходимо и важно, и критически важно, я бы сказал. Дмитрий, пока вы рассказывали детали, я проверил, все работает. Да-да. что Спасибо и всех запрошу сам доначу и приглашаю всех делать то же самое таким образом мы вместе с вами приближаем нашу победу спасибо большое каждому спасибо мы продолжим следующая информация телеканал россия 1 сообщил об обстреле донбасса украинскими военными сопроводив свой репортаж кадрами девятиэтажного дома в и в которой 28 апреля попала российская ракета. На Это обратило внимание в настоящее время, а в свою очередь Астра отмечает, что подобное уже происходило. Ранее в телеграм-канале российского пропагандиста Соловьева появилось видео пострадавшей жительницы разрушенного дома в Умане, которое Соловьев сопроводил словами «Жестокие обстрелы Донбасса». А тем временем поисково-спасательная операция на месте удара России по многоэтажке в УМА не завершена. В результате атаки погибли 23 человека, из них 6 родителей. Страшная трагедия. И слова соболезнования и поддержки семьям погибших. Дмитрий Ильич, да, это война, но... Каждый раз сердце обливается кровью, это невыносимо. Читать, смотреть, мне присылали фото и видео, их, конечно, нельзя показывать из гуманных соображений в эфире, мы это делать не будем, это страшно, смерть это всегда страшно, и видите, Россия продолжает бомбить жилые дома, при этом в своих средствах массовой информации рассказывают, что это делают неонацисты, укропы, украинские фашисты. Вот такая история. Ну, что можно сказать? Это подонки, это преступники, это нацисты, фашисты, они отгребут по полной. Мне вообще очень импонирует Кирилл Буданов, и я вам хочу сказать, что он не случайно сказал, что все русские фашисты, которые задействованы в преступлениях против мирного населения, будут найдены и уничтожены, где бы они ни находились. Я могу только это подтвердить, это пример, прекрасный пример израильского массада. Израиль ни с кем не церемонился никогда в течение всей своей небольшой истории. Все люди, которые были причастны к Холокосту, к нападению на, к, допустим, к нападению на самолет в аэропорту НТБ к нападению на израильских спортсменов в 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене, к нападению на израильтян, к терактам против Израиля. Все эти подонки были разысканы и уничтожены. То же самое берет, взяла уже на вооружение Украина. Вы видите, как взрываются один за другим коллаборанты в Мелитополе, в Бердянске, в других городах. Этой участи не избежит никто из них. Их будут искать, находить и уничтожать. Я думаю, что мало кого даже будут судить. А зачем тратить время и деньги украинских налогоплательщиков на суды над подонками? Я э, очень поддерживаю это решение украинского государства и Главного управления разведки вооруженных сил Украины Кирилла Буданова. Это прекрасная э, инициатива, прекрасная акция. Их надо, их надо уничтожать. И э, я хочу сказать всем, кто надеется выйти сухими из воды, у вас ничего не выйдет. Поэтому прекращайте, прекращайте, будете уничтожены. Я расскажу зрителям, Дмитрий, не все знают в этой инициативе. Глава главного управления разведки Кирилл Буданов уверен, что российские оккупанты, совершившие военные преступления на войне в Украине, будут найдены и уничтожены где угодно. Буданов об этом сказал в интервью американскому телеканалу PBS. Вот что он сказал. Каждый, каждый, кто совершил военные преступления или преступления против человечности в Украине, в том числе очень вопиющие, например, групповое изнасилование или убийство гражданских и детей, будет найден и уничтожен в любой части мира. Будан, нам добавил, хочу... для этого Украина есть достаточно собственных сил и средств. Я хочу добавить еще, и те, кто наводит ракеты по украинским городам, Мальчики и девочки умненькие, которые сидят и наводят ракеты с территории Российской Федерации, вы тоже должны знать, что вы не избежите этой участи. Вы виновники. Я к ним обращаюсь. Им передадут обязательно. Они должны знать это тоже. Еще одна инициатива президента, которую хочу с вами так вкратце обсудить. Обратился господин Зеленский к Валерию Залужному с предложением обменять военкомов, которые находятся в тылу, отправить их на передовую, а в военкоматы распределить наших ветеранов, которые получили ранение той или иной степени и ну, имеют опыт работы и понимают, что нужно делать, прошли огонь, воду, ну, все весь от войны и теперь могут работать в тылу, как думаете? Это очень хорошая инициатива, но боюсь, что она не реализуема в принципе, потому что вы себе представляете толстопузых военкомов, что они будут делать на фронте? Они вообще... Многие же не, не проходили никакой подготовки, так годами сидят и коррупцией занимаются. Я не представляю, как они пойдут на фронт, как это законодательно э, оформить. Вот. А что касается их замены на наших раненых э, офицеров, бойцов, которые могли бы стать военкомами, это прекрасная инициатива сама по себе. Это Владимир Зеленский заявил после того, как... Э, Подняли дела на этого одесского военкома. Угу. Реакция естественная. А, а дорогим зрителям, напомню, что у вас должна быть естественная реакция. Нажать, нажать кнопку лайк, кнопку нравится под этим прямым эфиром. А мы в прямом эфире я напомню: сейчас в, в Киеве 18.45. Пишите свои вопросы в комментариях. Я буду озвучивать. Дмитрий Гордон будет на них. Отвечать. Вы а. знаете, Василий, я подумал сейчас, мы говорили о Севастополе с вами, да. мы говорили об Умане. А, многие считают, что Севастополь это ответ за Умань. А, нет, я с этим не согласен. Севастополь это не ответ за Умань, это начало, начало уничтожения инфраструктуры военной в Крыму перед контрнаступлением. А, но я вам больше скажу, а, сегодня уже есть кадры, я уже у себя разместил в Инстаграме, кадры а, появления неопознанного летающего объекта в небе над Москвой. А, снятые кадры уже, НЛО летит над Москвой. А, и, конечно же, чтобы ни у кого не было никаких сомнений, сегодня у нас 30 апреля да, 2023 года, 18.47 по Киеву. Вспомните то, что я скажу сейчас, чтобы ни у кого не было никаких сомнений. Москва находится в зоне, которая будет, конечно же, невероятно обстреливаема украинской армией. И, конечно, 9 мая ждите. Не случайно в большинстве городов России отменены парады даже там куда казалось бы не могут долететь украинские беспилотники за тысячи километров от украинской границы Ну, э, отменены парады не только потому что боятся э, атаки Украины, но и потому что нечего показывать на парадах техника то вся, ту-ту вот. или на передовой или уничтожена поэтому уже показывать нечего в Москве Оцепили Красную площадь, закрыли для посещения гражданами на две недели перед парадом. Я хочу напомнить. И наивно надеются, что им дадут провести парад. Мы 9 мая оборжемся с вами, дорогие друзья, от ряда интересных моментов. Вот Вспомним сегодня то, что я говорил 30 апреля. В 18.47 по Киеву. Дорогие друзья, задавайте в комментариях свои вопросы. У вас есть уникальная возможность задать Дмитрию Гордону вопрос. А, он спрашивает, авиация на параде будет? А, нет, авиации не будет, насколько я знаю. Не будет. Да и... И гостей не будет, насколько я понимаю. Дмитрий Ильич, а что... А ну, же... будет только президент Кыргызстана. Я думаю, что Путин его как заложника возьмет, чтобы не было атаки на Путина, чтобы не убили президента Кыргызстана. Я бы на месте, конечно, уважаемого президента Кыргызстана заболел бы. Заболел бы. Но он пусть сам решает, ему видней. Угу. Как, пел, а... как пел Высоцкий, жираф большой, ему видней. А где же Александр Григорович? Где-где? В Караганде. Шутка. Александр Григорович в глубокой Караганде, причем давно. И Александру Григоровичу придет Караганда. Причем скоро, я в этом уверен. Так это колхозное чучело, оно себе наговорило уже на несколько сроков. Он, как всегда, пытается одной жопой крутиться на нескольких... Но у него это не получится. Все про него понятно, все его ходы зафиксированы, все его слова есть. Это преступник, такой же, как Путин. Мы никогда не забудем роль Лукашенко в атаке России на Украину, особенно в начале агрессии. Мы это всегда будем помнить. Конечно. конечно. Следующая информация. Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила нежелательной в России деятельность съезда народных депутатов РФ, в который входят бывшие депутаты Госдумы Илья Пономарев, Геннадий Гудков, Марк Фейгин и другие представители депутатского корпуса, избиравшиеся в России до 2014 года. Первый съезд таких народных депутатов прошел в Польше в ноябре 2022 года, в нем участвовали более 50 представителей Значит, также Радио Свобода сообщала, что съезд сразу уже принял ряд документов, акт иллюстрации, революционный акт и так далее, и так далее. Съезд позиционирует себя как российский парламент переходного периода после падения режима Путина. Дмитрий Ильич, как думаете, есть ли, в принципе, смысл вот в таких съездах? И второй вопрос, почему вот российские либералы-демократы так не любят друг друга и не могут объединиться? Вот там Каспаров отдельно, Ходорковский отдельно, Фонд Навального отдельно, вот Съезд депутатов Фегин гудков новый Пономарев отдельно. Почему вот сейчас перед как раз главной угрозой всему миру тираном Путиным они... Те, кто бежали от его тирании в России, не могут найти общий язык и объединиться, чтобы бороться с ним. Я не хочу обидеть никого из представителей российской оппозиции лично и конкретно, потому что среди них есть люди, которые мне нравятся. Но российская оппозиция как явление абсолютно импотентна, от нее абсолютно ровным счетом ничего не зависит. И она абсолютно ничего не может сделать с правящим фашистским режимом Путина. Сегодня ряд представителей российской оппозиции надеется исключительно на победы украинской армии, чтобы на штыках украинской армии добраться до власти в постпутинской России. Это моя точка зрения, простите, если я кого-то обидел, но я так думаю. Поэтому они и ссорятся друг с другом, что не могут, как всегда это бывает в стане демократов, что они не могут определить, кто из них будет главный, кто выше главного, кто средний и так далее. Все хотят быть лидерами, все хотят быть главными, но общее желание воспользоваться плодами украинской победы, причем э, с огромной пользой для себя. Вот что я вижу и понимаю. Mm -hmm. Мы продолжим. Следующая тема. Знаете, говорят, не надо считать чужие деньги, но тут просто интересное наблюдение. Это даже скорее не для нас. Тут вот для россиян важно обратить на это внимание. Почему? Компании Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, а это дочери президента России Путина, или как он их сам называет, эти женщины, в 2022 году их компании получили рекордную прибыль. Об этом пишут Телеграм-канал «Можем объяснить». По данным журналистов, за год полномасштабной войны в Украине новая медицинская компания Марии Воронцовой, специализирующаяся на проектах ядерной медицины, заработала 855 миллионов рублей. Почти миллиард. 855 миллионов рублей. Это стало рекордом в истории компаний. В то же время компании Катерины Тиховой, Тихоновой в 2022 году заработали более 290 миллионов рублей, подсчитали журналисты большую часть этой суммы, а именно 265 миллионов, получил фонд национальное интеллектуальное развитие. Вот так в дочери Путина получают сотни миллионов рублей, а вы, недорогие россияне, так и живите от зарплаты до зарплаты с прохудившейся рубахой и собирайте копеечки в ладошнику, пока Путин обкрадывает вас и посылает умирать в Украину. Есть анекдот такой старый советский. В колхозе в Грузии, в советской Грузии, проходит собрание колхозников. Представитель колхоза говорит, к нам, колхоз, пришла новая машина «Жигули». Кто за то, чтобы передать машину «Жигули»? моей жене главному бухгалтеру нашего совхоз... колхоза ну, все проголосовали говорит в наш колхоз пришла машина москвич кто за то чтобы передать этот москвич моей дочери главному агроному колхоза все проголосовали в наш колхоз пришла машина Волга кто за то чтобы передать машину Волга мне председателю колхоза все проголосовали один колхозник тянет руку Говорит, Гиви, ты что-то хотел сказать? Он говорит, молодец, пилят. Вот это же относится к Путину. Молодец, пилят. Что тут добавить? Ну, тогда не будем ничего добавлять. Каждый делает выводы. И все понимает. Молодец, что скажешь? Следующая информация. Президент Турции Раджеп Таипардаган в субботу, вчера 29 апреля, появился на публичном мероприятии впервые с тех пор, как ему стало плохо во время прямого эфира во вторник 25 апреля, сообщает Анадулу. Глава государства вместе со своей семьей и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым посетил фестиваль авиакосмических технологий на территории аэропорта Ататюрк в Стамбуле. Там короткое видео. Видно, как Эрдоган идет под руку, под руку да. Да, да, с Алиевым, фактически держать за него, держится за поручни. Как думаете, а надо еще важно добавить, что буквально накануне выборы в Турции, которые 13 мая, по-моему, да? Эрдоган выигрывает уже с 14 -го года беспрерывно. Как думаете? Какие шансы у Эрдогана в этом году, и что будет, если... И что будет? Давайте так. Я придерживаюсь всегда позиции невмешательства во внутренние дела, будь якой, краины. То ли это Соединенные Штаты Америки, то ли Турция. Пускай решают народы этих стран, кто более достоин их, возглавить, их возглавлять. Станет ли Эрдоган президентом? Не знаю. Пока опросы показывают, что у лидера оппозиции намного больше процентов, чем у Эрдогана. Ну, давайте дождемся. Недолго осталось ждать, две недели, и посмотрим, что произойдет на выборах. Угу. Дмитрий Ильич, сегодня 30 апреля. Извините, что говорю очевидные вещи. Но завтра, 1 мая. Что тоже очевидная вещь. Значит, мир, май, труд, Василий Владимирович. Что-то не в том порядке вы заявили, но... Мир, май, труд. Мир, труд, май. Мир, труд, май? Хорошо. Mm -hmm. Тогда мир, труд, май. Вы знаете, мой друг Сергей Рафикович Арутюнян говорит так. Миру мир, армянам деньги. <связь> вот. Сергей Рафиковичу привет. <связь> Значит, 1 мая. Почему я акцентирую на этом внимание? Значит, день... За, защиты что-то труда я не помню как официально уже называется сегодня этот день праздник, солидарности трудящихся было раньше назывался в советское время да как думаете в принципе должен ли оставаться такой день как 1 мая в нашей жизни или это как пережиток прошлого забыть вычеркнуть сделать рабочим днем и такой же вопрос он немножко там другой контекст но тем не менее и 9 мая что думаете по поводу этого дня как говорили раньше в программе время в телевизионном отчете о праздновании 1 мая первомай шагает по планете вот у меня никаких мыслей насчет 1 мая нет для меня это давно рабочий день давно не праздник с детства вот я вам скажу что у меня даже мыслей никаких по этому поводу нет потому что у меня сейчас мысли только об одном о войне о нашем наступлении о победе все какой первомай какое все остальное нет нет мыслей даже на эту тему даже думать не хочется все занято другим я уверен что у подавляющего большинства украинцев то же самое что касается 9 мая, вы знаете, я не подвержен русскому этому победобесию. Они сволочи, они используют победу, не свою победу, а победу объединенной коалиции. Они без Советский Союз, без Великобритании, без Соединенных Штатов, я... Посмотрел бы, что бы они добились, какими жертвами и так далее. Если бы не Соединенные Штаты и не Великобритания, если бы не их помощь не только, а на поле боя, где погибло, между прочим, погибли сотни-сотни тысяч американцев и англичан, но и помощь финансовая, или ленд-лиз знаменитый. Да, ну что вы, не мечтать можно было о такой победе. Поэтому сволочи русские в чем? В том, что э, сотни тысяч советских солдат гниют до сих пор в бесконечных, безмежных русских полях. Э, сотни тысяч людей, чья юность была опалена войной, а я уже не говорю о тех ветеранах войны этой страшной, которые умерли, они прожили несчастливую жизнь, миллионы людей прожили несчастливую жизнь. А беззубые, брошенные государством, существовавшие на нищенские пенсии, доживавшие свой век без присмотра, без необходимого всего в старых жутких деревянных домах без туалетов. И это на фоне ветеранов немецкого вермахта с прекрасными вставными зубами, ездившими до глубокой старости за рулем шикарных автомобилей живущих в шикарной стране. Этот контраст настолько убийственный для всей этой советской российской пропаганды, а они из года в год эксплуатировали 9 мая для поднятия этого победобесия. Вот это меня жутко всегда бесило и возмущало. День победы – это день памяти, это день скорби. Это не день залихватских парадов и фильмов, которые нет из сотой доли правды. Любого фронтовика, их уже почти не осталось, спросите, фронтовики ненавидели фильмы о войне, потому что они были далеки от правды. Поэтому Европа празднует День памяти, День скорби 8 мая. Отмечает. Отмечает, да, празднует нехорошее слово. Нам никто не мешает отмечать его 8 мая. Если кто-то захочет отмечать его 9 мая, пусть отмечает 9 мая. Мы демократическая страна, это личное дело каждого, кто когда сядет дома за стол и помянет погибших. Но государство, мне кажется, Украина, должно отмечать День памяти и скорби, и День скорби 8 мая, как вся цивилизованная Европа. Мы идем дальше. она а смотрит уже 18607 зрителей на двух каналах одновременно. Напомним, что нужно обязательно подписаться на YouTube-каналы Дмитрий Гордон, Олеся Бацман, Голованов, в гостях у Гордона э, и в гостях у Голованова, если найдете такой. Канал, тоже подпишитесь. Следующая информация такая. Президент России Путин подписал указ, который предусматривает депортацию с оккупированных Москвой украинских территорий граждан Украины. В документе сказано, что граждане Украины, которые живут на территориях на оккупированных территориях и решили сберечь украинское гражданство, могут жить там до 1 июля 2024 года. После этого их могут депортировать для чего, что это за указ еще и так. до 24 года может случиться еще все что угодно мы освободим свои территории зачем, что это за фикция знаете, комментировать это ну, комментарий может быть только короткий чтобы он уже сдох, скорее этот шелудивый пес, со всеми своими указами чтобы ему их запихнули в гроб эти указы, если у него гроб будет то закопают как собаку если закопают еще вы знаете, э, ну, ну что, примитивно и просто, то есть э, мы захватили территорию, значит, или ты гражданин э, России становишься, или тебя депортируют. У тебя там недвижимость какая-то, собственность, у тебя там могилы близких, ты там жил всю жизнь, ты не хочешь становиться гражданином России. не нет, у нас есть указ депортация. Ну это не люди, это подонки. Что тут, что тут говорить, Даша? Несколько вопросов от наших зрителей. Ержан пишет. Здравствуйте, я из Казахстана. Вопрос такой. Если, дай бог, ВСУ одержит победу, то какова вероятность, что братские народы, вроде Ингушетии, Чечни, Татарстана и так далее, будут требовать независимости от Российской Федерации? Победа Украины в войне против России, Ержан, означает, хаос в России автоматически, потому что э, автоматически там начнется выяснение отношений. Как это получилось? Извечные вопросы. Что делать и кто виноват? Два извечных русских вопроса. Что делать и кто виноват? Значит, сначала они зададут вопрос, кто виноват. Э, конечно, это будет все руководство России. Виновата оно. Оно нас травило, оно не победило. Там большинство в России хотело бы, чтобы, конечно, победило. Оно не победило, оно бросило нас под каток санкций, из-за которого мы нищаем. То есть все плохо. Следующий вопрос, что делать? И вот здесь, когда вопрос, что делать, будет раздирать общество, конечно, поднимутся спящие или маскирующиеся ныне движения, Национальное движение в России, которое давно ставит своей целью выход своих э, республик из состава Российской Федерации. Конечно же, речь идет о Якутии, о Дагестане, о Чечне, о Бенгушетии, э, о... Думаю, что о Татарстане, хотя там есть вопрос, Татарстан зажат со всех сторон российской территории и Башкортостан, но там эта территория может еще тоже отделиться от России все предельно на самом деле просто я у себя в Якутии руководитель я плачу дань московскому хану московский хан стал слабым, его вообще нет уже сейчас там другой хан пока они выберут хана я, наверное, свалю и сам стану ханом. Вот и вся история, по которой, собственно говоря, в 1991 году многие первые, секретари, многие первые секретари центральных комитетов коммунистических партий советских союзных республик вывели свои республики из состава СССР и стали президентами. Потому что президент это звучит гордо. А первый секретарь ЦК коммунистической партии Казахстана или первый секретарь ЦК коммунистической партии Туркменистана это хорошо, но президент лучше. Поэтому э, победа Украины над Россией, над путинской Россией запустит Огромное количество событий, центробежно запустит. Это как знаете, вот когда в 191 году, 19, -го, начался путь августа ГКЧП, чтобы вернуться к старому. И он провалился 22-го. С 22 по 24-25 за 3 дня произошло столько событий. Столько всего упало, от памятника Дзержинскому на Лубянке, до появления суверенных государств. Столько всего случилось, центробежный эффект. Так и здесь. Выйдет из тюрьмы Навальный, выйдет Саакашвили, это все произойдет за считанные дни, мгновенно. Как, кстати, помните, победа Майдана раскрыла ворота тюрьмы Юлии Тимошенко? И да. Это все мгновенно все сразу происходит мгновенно мы же знаем с вами историю вот и конечно начнется парад суверенитетов отделений от россии республик потому что их руководители захотят сами стать президентами все. Упомянули вы Михаила Сакашвили, Если у Михаила Николаевича есть возможность смотреть YouTube смотреть наши эфир, мы передаем сердечные слова поддержки, сил, терпения и ждем нашей скорейшей встречи. Да, подтверждаю. Еще одна тема, которую хотел с вами обсудить. Офицер сил спецоперации Роман Червинский будет находиться под стражей на протяжении двух месяцев в права внесения залога. Такое решение вынес Шевченковский районный суд. Киева ранее СМИ опубликовали материал, согласно которому Червинский пытался завербовать одного из российских пилотов, чтобы тот перегнал в Украину боевой самолет. Официальная версия, да, в чем Червинского обвиняет, в том, что вот, передав координаты, куда нужно перегнать этот самолет российский, Самолет туда не перегнали, а Россия нанесла удар по этим координатам и были уничтожены два наших самолета и погибли люди. Там ситуация вот сейчас сложная, очень много не раскрытой информации, не на камеру говорят, не под запись говорят разное. Кто-то там готов брать его на поруки, там как Юрий Бутусов, например. А кто-то говорит, вы не все знаете, что там все гораздо сложнее в этой истории. Дмитрий, что вы знаете об этом деле? Романа Червинского я знаю лично. В моем понимании Роман Червинский – это герой Украины. Я не имею права говорить о том, какие операции, спецоперации он выполнял. Я восхищаюсь... Тем, что он делал он и его ребята надо сказать он руководил своими ребятами героическими а в интересах украины они занимались очень тонкой работой и делали это блестяще это безусловный патриот украины роман червинский безусловные это герой украины я повторяю что касается дела, которое ему инкриминируют, с подробностями я не знаком. Я ничего не могу сказать по этому поводу. Я не знаю подробностей. Но когда Роман Червинский, такой человек, как он, находится в тюрьме, для меня это личное потрясение. Таким людям но в тюрьме не место. Им Украина должна благодарности выносить постоянно и награждать их орденами. Это ну, настоящий герой Украины. Настоящий. Жаль, что у него нет э, медали «Золотая звезда» Героя Украины. Я думаю, что будет. Угу. Так, э, пишет нам зрительница Дмитрий, запятая, э, Голованов, точка. Но всем же видно, что вы не читаете важные вопросы. Где ваши вопросы важные? Дайте, мы все прочтем. А не то, мы напишем в спортлоту. <свят> Пишите, может, ну, смотрите, вы видите, какое количество комментариев. Естественно, я могу что-то и пропустить. У меня всего два глаза, слава богу, больше не надо, но и меньше тоже. Поэтому, если вдруг я пропустил ваше сообщение, да уже извините, повторите его, пожалуйста. Значит, привет, Дмитрий. Если Украина... Так, убежала, сейчас ищу. Если Украина где? Если Украина после контрнаступления зайдет на территорию России, какая вероятность, что Путин и СМИ скажут, на нас напали, и будет тотальная мобилизация каждого человека? Хэштег ⁇ Нет войны ⁇ Алексей пишет. Я не очень представляю, что мы зайдем на территорию России, хотя, возможно, безусловно, все. Мне, может, даже хотелось бы, чтобы мы зашли на территорию России. Но я думаю, что подобные решения будут приниматься в... вместе с нашими западными друзьями и партнерами. И не исключено, что они не захотят, чтобы Украина входила на территорию России. <gloOM> а что Путин будет объявлять? Я думаю, что когда у него Крым заберут, он может объявить всеобщую мобилизацию. Может, слушайте, если у Путина заберут Крым, у России... Давайте говорить, когда. Когда у Путина заберут Крым, э, я не знаю, он должен думать о спасении жопы своей, потому что его в России убьют. Ничего себе, ты нас травил в этом, мы столько потеряли, такое потерпели, и, и что, и этого нет, и мы потеряли, так что так ж ты за полководец такой. Поэтому я думаю, что он может пойти на призыв всех, он будет бросать полки в бой, но полки бежать будут, потому что есть фишка одна и не одна. И я жду этого с нетерпением уже, жду каждый день. Каждый час об этом думают. Часа нет такого, чтобы я об этом не думал. Есть такой час, час Голованова. Который надо... ладно, нет такого уже часа. Это мы вспомнили просто программу, которой мы с Дмитрием каждый вторник встречались на лучшем информационном канале Украины 24. Так, зрители, очень много комментаторов, которые откровенно, значит... Откровенно. Откровенно, ли россияне или, или, или такие пророссийские. От этого возник вопрос, вот я такой мне он понравился, но куда-то он убежал, что почему... Э Почему столько вот ботов российских у нас смотрят сейчас нас и комментируют? Они а смотрят Соловьева. Ну почему они здесь находятся? Им явно не нравится. Их там я прям... я вот. хочу сказать моим уважаемым зрителям, нашим уважаемым зрителям. Против меня работают несколько ботоферм. Крупнейшая ботоферма из России. То есть постоянно под любыми моими выступлениями вы можете увидеть огромное количество ботов российских, которые иногда и по-украински пишут, что интересно. Ну, плюс работают всякие мелкие боты, типа там Пальчевского, Поворознюка, но ну, это такое, по сравнению с русскими ботами, это даже не смешно. Угу. Дмитрий, как думаете, во время этого контрнаступления, возможно ли деоккупация Крыма? Вопросы с Грузии. Ну, конечно, она не просто возможна, мы ее ожидаем. После чего я хочу сказать, уважаемому зрителю из Грузии: наступит деоккупация Южной Осетии, Абхазии. Это цепная реакция деоккупации начнется, конечно. Так что еще спрашивают? Спрашивают, что ждать, Дмитрий, на следующей неделе? Какие интервью выйдут? на ваших каналах <ınız> euh, ну мы сейчас пишем ряд интервью не хочу даже говорить и как всегда они будут интересными мы стараемся мы стараемся мы находим героев не избитых таких интересных ну и плюс стримы повторника у меня всегда стрим с олесей басман в субботу мне дмитрий давайте указать 18 18.00. до да, на канале в гостях у гордона в субботу у меня всегда в 18.00 интервью с Арсением Яценюком слушайте мне пишут вас Яценюк купил, чего он у вас каждую субботу, я хочу объяснить всем сразу ребята, я беру интервью меня вообще купить невозможно я беру интервью у тех, кто мне интересен я считаю что лучше Арсения Яценюка эксперта в области политики и экономики в Украине нет. Я обращаюсь ко всем. Если вы знаете человека, который может на украинской мове будь экспертом с политики и экономики, который сам был во власти, понимает внутренние механизмы и готов разговаривать. Вот если вы такого человека знаете, кроме Арсения Яценюка, вы мне скажите, и я буду его тоже уговаривать на интервью. Потому что я хочу, чтобы зрители моих каналов слышали комментарии людей, не просто которые сидят перед телевизором или перед компьютером, слушают других и высказывают свое, свое мнение. Которое, я этих экспертов насмотрелся столько, а мне интересны люди, которые знают, о чем говорят, и которым есть о чем говорить. Вот, Арсений Яценюк – светлая голова. Это не будем забывать дважды премьер-министр Украины, спикер парламента Украины. И любимчик президента США Байдена, который посвятил Яценюку несколько страниц своих мемуаров. То есть это человек не с улицы, который глубоко знает, что происходит и что еще произойдет. Которого обожают на Западе, он постоянно в эфире BBC, CNN и так далее. Ну вот это эксперт. Найдете лучше кого-то, посигнальте мне. Я с удовольствием прислушаюсь к зрителям. Я очень чутко прислушаюсь к зрителям, я для них работаю. И по воскресеньям в 18.00 на канале в гостях у Гордона Василий Голованов, который тоже меня купил своим обаянием, профессионализмом и душевными качествами. Спасибо большое, Дмитрий. Еще раз напомню, так, в суббота 18.00 у Дмитрия Гордона прямой эфир с Арсением Петровичем Медзунюком, во вторник с прекрасной Олеей Бацман 18.00 прямой эфир не пропустите. И, конечно, те интервью, которые выходят на канале в гостях у Гордона и Дмитрий Гордон регулярно в течение недели тоже не пропускайте. У себя тоже проанонсирую в понедельник прямой эфир в 20.00 с Михаилом Шейтельманом каждый понедельник. Каждую среду в 20.00 у нас стрим с лучшим военным экспертом Украины. Роман Светан отвечает на мои и ваши вопросы. Ну и в течение недели тоже обещаю интересное интервью. Не пропустите. Еще одна информация, Дмитрий: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Минкульт подумывает над некоторым регулированием мессенджера Telegram и также пытается оценить его взаимодействие с. Государством Телеграм создал у себя сообщество закрытое от общества, тогда как все медиа, которые подпадают под закон про медиа, открыты, известны их собственники, есть определенная отчетность. Поэтому Телеграм это вопрос, который требует реального экспертного обсуждения. Тут же в Телеграме, конечно, полилась критика в адрес Ткаченко мол, не надо ваши, вашими руками тут ничего проверять. Как думаете, вот Телеграм, который набрал большую популярность с начала широкомасштабного вторжения, появились там каналы-миллионники, ну или по 600 тысяч, по 700 тысяч с нуля. Как думаете, насколько это серьезный инструмент сейчас влияния и насколько он требует контроля государства? Я хочу поддержать Александра Ткаченко я объясню, к чему. Во-первых, я должен сказать, что да, безусловно, Telegram набрал огромную популярность. Каналов очень много и каналы с огромным количеством подписчиков. Но, поверьте мне, как только закончится война, Telegram стухнет. Он хорош, когда война и когда события постоянные. Как только войны не будет и не будет военных событий, Телеграм сдуется это первое. Второе. Что имел в виду, мне кажется, Александр Ткаченко: он имел в виду то, что огромное количество телеграм-каналов государство Украина не знает, кто за ними стоит. Вот за каналом, телеграм-каналом Дмитрий Гордон, государство знает, стоит Дмитрий Гордон. За телеграм-каналом Гордон стоит издание, интернет-издание Гордон а в результате Дмитрий Гордон. Это государству известно. А есть куча телеграм-каналов анонимных, которые выполняют задачи российской разведки непосредственно. И э, такие телеграм-каналы должны быть, конечно, убраны с э, украинского рынка. Потому что мы же убрали э, издание Шари, например, э, YouTube-канал Шари, мы же убрали, с украинского рынка, потому что мы понимаем, что это враг Украины, который живет на деньги России, и на деньги России вредит своей бывшей стране. Почему же мы терпим телеграм-сообществе агентов России и прислужников России? Поэтому я понимаю, что сказал Александр Ткаченко, и я хочу его поддержать в этом его стремлении навести порядок, а именно. Общество должно знать, кто стоит за конкретными телеграм-каналами. Что это за люди и чьи задачи они выполняют. Потому что мы живем в условиях не только э, военной войны, но и информационной войны. А информационная война крайне важна. Крайне. Прочитаю несколько сообщений. Э, пишут, Василий не делай такое умное лицо смешно. Да, надо поглупее согласен. Вряд ли получится. Вот еще одно сообщение, которое мне очень нравится. Уже несколько раз повторяется. Пишут нам: Алексей, подмигните мне, пожалуйста. Даурен, город Алмата. Вот тут, Дмитрий, загадка. Кому из нас обращаются? Предлагаю. Даурен. Смотрите внимательно. Так, где? Угу. Да, я думаю, сейчас самое время. напомнить Дмитрий, еще раз про QR-код, про помощь. Дорогие друзья, напоминаю, мы занимаемся целенаправленной, четкой, прозрачной покупкой дронов, согласованной с высшим военным руководством Украины, покупкой дронов для вооруженных сил Украины. Это разведывательные дроны DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые мы покупаем и передаем конкретным бригадам Збройных сил Украины. О чем сообщаем в Инстаграме с актами приема передачи, с благодарственными письмами от ребят, от бригад, командиров бригад. И даем фотографии. На сегодняшний день мы... Купили уже 24 дрона, из них 18 передано в войска. У меня есть мечта купить 100 дронов и передать нашим сбройным силам. Эти дроны очень необходимы сегодня на фронте, особенно в момент контрнаступления. Я очень прошу, помогите нам, пожалуйста. Это чистое, честное донаторство, хотел сказать. Из чего складываются деньги, на которые мы покупаем дроны? Это мои личные средства. Это деньги, полученные от продаж в интернет-магазине «Гордон Шоп». Я всех туда приглашаю, там продается мой мерч. И это деньги, которые собирают люди, зрители наших стримов. Таких, как сегодняшний стрим с Василием Головановым. Направьте камеру своего смартфона на прямоугольничек. Вот этот вот вот, вот он. И задонатьте столько, сколько сможете. Я понимаю, что всем сейчас сложно и мне сложно. Всем нелегко. Ну сколько сможете, сколько получится. И знайте, что эти деньги ни вправо, ни влево, никем не будут украдены. Они будут четко, на них будут куплены дроны и переданы вооруженные силы Украины. Конкретные бригады. Спасибо большое каждому, кто донатит, кто помогает. Таким образом, вы приближаете нашу победу. Александр Шевченко спрашивает. зрители спросите у Дмитрия Ильича. Александр Ефимович Швец открыл свой музей? Александр Ефимович Швец открыл свой музей. Это уникальный. В мире не имеющий аналогов музей фарфора, который Александр Ефимович Швец, легендарный, лучший, я считаю, главный редактор. Украины, он за свои деньги построил этот музей, собрал уникальную, не имеющую аналогов в мире коллекцию и в военное время открыл этот музей, говоря, что смотрите, нас бомбят, в стране война, а мы думаем и говорим и пишем о прекрасном. Я не знаю, насколько сейчас там проходят экскурсии в этом музее, но я там был несколько раз, это потрясающе, поверьте, ну просто в мире нет аналогов тому, что сделал Александр Швец. Это настоящий подвижник, это выдающийся человек нашего времени. Пользуясь да, прямым эфиром, мы Александру Ефимовичу тоже передадим большой привет и благодарность за ту работу, которую он сделал. Я не знаю, да, работает ли... В открытом режиме музей, но у меня тоже была честь посетить его, такую частную экскурсию Александр Федорович провел. Большое спасибо, огромное удовольствие. Я надеюсь, что когда вот будет он открыт к доступу всех э -э украинцев, э киевлян, пожалуйста, э мы будем рекламировать его в наших эфирах и да. приглашать всех. Еще одна информация, коротко, Дмитрий, хочу у вас спросить. Через два месяца Нацбанк должен завершить разработку стратегии помягчения валютных ограничений и перехода к более гнучкому гн курсу. Видите, Дмитрий, я тоже уже слова некоторые забываю. К гибкому, эм, гибкому курсу. Да, это обязательство НБУ взяло на себя в рамках договоренностей, до достигнутых с Международным валютным фондом о новой кредитной программе на 15,6 миллиардов долларов. Как думаете, в результате вот этой программы и э, стратегии, э, значит, насколько может курс э, уплыть, гривны соответственно вниз а доллара евро вверх вот для таких вопросов и нужен арсений петрович и который был еще и президентом нацбанка главой. главой нацбанка который может объяснить что это значит а я в таких вопросах не разбираюсь вот ему такой вопрос задать это сильно тогда дмитрий я попрошу вас переадресовать этот вопрос да я спрошу обязательно Арсения арсения петрович а это вопрос Достаточно серьезный. Ну что, самое время поблагодарить всех наших зрителей за Что посылку. и про по ворознюка никто не спросил. Как же? Это же секретное оружие наше Украины. Итак, вы, а, вы знаете, что его собираются сбросить на Москву на Кремль с большой высоты? Да, он говном зальет Путина и все правительство России и они умрут от этого. А да? Вот что такое грязная бомба. Это да. Это и есть грязная бомба. Это такая грязная бомба. Слушайте, у меня вышло интервью с очередной жертвой Поворознюка. Михаил Никифоров простой человек из Петрова, Кировоградской области. В интервью мне рассказал о том, как. Поворознюк в свое время э, заманил его э, в, в хату. Как рядом были члены его ОПГ, э, которые, которые, фамилии которых Никифоров всех назвал, фамилии имена. Они его собирались повесить, они его собирались порезать. Но в конце концов Поворознюк в него выстрелил два раза. Пуля прошла на вылет недалеко от сердца. Они положили Никифорова, бросили в машину, возили, думали, умрет он, но он не умер. И в конце концов кто-то из них сказал, я не хочу сидеть, и они сгрузили его в больницу. По, э, Никифоров Михаил Никифоров назвал фамилии врачей, которым его передали, которые его оперировали. То есть этот человек конкретно обвинил Поворознюка, еще один, второй человек, Первым это Юрий Ткач, второй Михаил Никифоров, обвинил Поворознюка в покушении на убийство, в том, что он его расстреливал из пистолета. Ну, казалось бы, это быдло должно уже, я имею в виду, по что-то как-то затихариться нет. Он новое видео где-то сказал в новом видео говорит, он ко мне обращается говорит: "Так, Дима, такие были часы. Это были 90 Такие были часы, Дима. Доводилось оттакие творить". Во-первых, какой я ему Дима, я с ним овец не пас. Во-вторых, перед тем, как такое святое имя произносить, надо рот прополоскать. Вот. А в-третьих, я хочу сказать, ну, конечно, животное грязное. И я уверен, что ему, конечно же, ничего не поможет по Ворознюку. Он надеялся на крышу свою. Сейчас пойдут удары по всем его крышам. Мы собрали огромное количество материала. Там окажется целый ряд больших начальников, которые получали взятки от Поворознюка. Бабки он им платил ежемесячно. Мы широко работаем. Вот. Но этот петух, конечно... Не, назвал его петухом и подумал неправильно. Он не петух Поворознюк. Он курица, причем общипанная. На зоне же ему дали кличку Люся, не просто так. Короче, этой иллюзии скоро придет конец, потому что впереди самое громкое, самое яркое, самое мощное расследование, которое мы выдадим, на фоне которого рассказы о том, как он стрелял в людей, выглядят просто детским лепетом. Я хочу сказать этой тете жирной, приготовься, тебе скоро будет весело. Но я... Повторю ему еще раз, беги из страны, тебя посадят, но этим закончится. Я ж пока не добьюсь своего, у меня характер железный, пока своего не добьюсь, никогда не успокаиваюсь. На этой прекрасной ноте мы будем благодарить всех наших зрителей. Напомним еще раз, что вы можете задонатить на дроны для вооруженных сил Украины. Не забывайте поставить лайк, кнопка «Нравится» под этим видео, чтобы YouTube рекомендовал просмотру, и другим пользователям тоже подписаться на YouTube-каналы Дмитрий Гордон, Олеся Бацман, Голованов, в гостях у Гордона. Ссылки на эти каналы вы найдете прямо сейчас в описании. Мы заканчиваем на сегодня, но встретимся обязательно в следующее воскресенье в 18.00. Дмитрий Ильич, спасибо большое. Слава Украине, Василий, и до встречи. Героям слава, До зустречи.